Ну что, друзья, значит, название я такое, название такое я выбрал не зря, потому что считаю, что в первую очередь необходимо все-таки справиться с паникой, вот с этим с паническим состоянием, со стрессом, с вот такой нервозностью, да, называйте как хотите. Каждый из нас уже получил... 100-500 различных мемов <смех> про туалетную бумагу, про всякую там про гречку, про моющие средства и так далее. Как мы будем в противогазах ходить и так далее. И это понятно, потому что ну вот та самая защитная реакция да человека или хотя бы смех или хотя бы хоть какие-то действия необдуманные, необоснованные, хоть хоть как-то справляться. С тем, с тем стрессом, который накрывает. Почему я говорю, что панику, что паника, я бы даже сказал, что паника все-таки страшнее и вреднее, чем сам этот вирус. Не потому что я умаляю значение этого вируса, не потому что я говорю, что он ничего, что он ничего не значит, что это обычный грипп. Я не знаю, я не медик, я не вирусолог, а те, кто медики и вирусологи, они говорят, что Радоваться тут особо нечему, и вовсе это необычный грипп. Хорошо, но почему же, почему же именно паника м, так вредна? Потому что она на самом деле м, не только не облегчает процесс выздоровления или процесс избегания болезни, она его только усугубляет и именно, можно сказать, даже что подталкивает. Ведь паникующий человек сейчас, в данный, данный момент, да, паникующие люди, которые... Mm. <звучит> постоянно обсуждают это, постоянно. Слышно сейчас одну секунду, значит, мне сообщила... Мне сообщила Юля, что слышен мой голос. Так, а сейчас нет ли дубля голоса? Юля, скажи, пожалуйста, есть сейчас эхо вот в данный момент я вроде то что мог сделать то сделал убрал звук о спасибо большое а, значит почему почему важно почему важно избавиться от, от этой паники да почему важно сосредоточиться на чем то одном и больше того сосредоточиться не на болезни а именно к этому нас подталкивают переписки различные, да, вот эти сообщения: кто, где, сколько заразился человек, сколько уже умерло, сколько э, при смерти, сколько там чего скуплено, какие депутаты там на каких лыжах заразились, и как они уже выздоровели. Ну, основная масса, которые, которые увидят это видео, не депутаты, им ну, нет никакой необходимости себя с ними сравнивать. И пути дороги у нас будут разные в этом вопросе. Чего э, хочет человек, который паникует, чего он не хочет, чем ему мешает паника, чего он боится, чего он не боится. Да, то есть давайте немножко вот, разложим, немножко расчленим это все, да, и тогда потом на, на обрат, обратно соберем. Значит, человек, который паникует, скорее всего, он напуган, он, он чего-то боится, да, чего он боится. Он боится... Заболеть, он боится смерти. Ну, Попутно он боится там больших финансовых затрат, он попутно боится, что он будет нетрудоспособен, боится, разумеется, за своих родственников, друзей и так далее. То есть он напуган именно состоянием здоровья и всем сопутствующим этому болезнь и смерть. Что ему помешает это делать, работать, хорошо жить, получать удовольствие, зарабатывать деньги и так далее. Чего не хочется, не хочется ему быть на больничном, не хочется быть при смерти, не хочется быть в больнице, не хочется инвалидом, стать и так далее. То есть, все, что я сейчас перечислил, это абсолютно негативное мышление. Да, я напомню, что такое негативное мышление что такое позитивное. Негативное мышление это когда человек думает о том, чего он не хочет. О том, чего он не хочет. Если человек не любит борщ, и он думает про борщ, это и есть негативное мышление. То есть негативное мышление это не значит быть грустным, унылым, печальным, там бояться маньяков и так далее. Позитивное мышление это думать о том, чего ты хочешь. Если человек думает про борщ, и при этом он любит борщ, и он голодный, и он хотел бы его сейчас хряпнуть с чесночком, да с хлебушком, значит это позитивное мышление, он мыслит позитивно, хочу есть, Сейчас найду, что поесть, разогрею, сварю и съем. Да, то есть негативно то, о чем не хочу, позитивное то, о чем хочу в свою жизнь привнести. Получается, что э, мы сразу выходим на то, что паника это, разумеется, негативное мышление, потому что... Это мышление о том, чего не хочу, не хочу, не хочу заболеть, не хочу умереть, не хочу, чтобы пострадали мои родные близкие и так далее, так далее, и так далее. То есть, может быть, кому-то уже этого достаточно, да, прекратите мыслить негативно, это ничего не дает хорошего, это не дает ничего. Давайте же мыслить позитивно, да. Что, кроме того, делает паника? Она, с одной стороны, паника является следствием результата, следствием страха, следствием... Боязни, следствием стресса и так далее да? С другой стороны, она его как снежный, кар... э, как, как снежный ком Следующим слоем увеличивает да? То есть паника порождает, зарождает новый слой Еще один слой стресса, еще один слой страха И получается, что он растет, растет, растет, растет паника увеличивается и там уже начинаются вот эти последствия, от, ну, о которых я вот сегодня и хочу вас оградить и поделиться действенными какими-то методами, как это преодолеть. Потому что в результате все равно он начнет сковывать, начнет этот страх, эта паника, они начнут сковывать. Кроме того... Э не просто сковывать, да, а еще и подталкивать на какие-то неадекватные действия, на какие-то безумные, на какие-то бессмысленные, потому что человек с более-менее осознанного уровня мышления переходит на более неосознанный, на более инстинктивный уровень мышления. Что я имею в виду? Все мы, наверное, уже сегодня знаем вот эти выражения «рептильный мозг» и так далее. То есть тот та часть мозга тот отдел мозга который заведует инстинктами берет на себя инициативу берет на себя управление а тот который заведует именно мышлением рассуждением взвешиванием тактикой и стратегией он как раз уходит в отпуск на этот период и получается когда человек переходит на вот такой более инстинктивный уровень мышления его задача просто выжить да то есть он получил Сигнал извне, что надвигается какая-то опасность. Да? Новости, СМИ, друзья во всех соцсетях при, прислали какие-то пугающие э, сообщения, пугающие новости. Испугалась психика человека. Это опасность, это стресс, это, от этого нужно защищаться. Как будем защищаться? Включается вот этот инстинктивный уровень мышления, который командует э, действовать тремя Одним из, из трех способов. Первый замереть. Да, то есть если бы мы в лесу, в поле, в чистом, где угодно гуляли и навстречу вышел хищник, бандит, разбойник, убийца. Первая реакция замереть. А вдруг он не заметит. Спрятаться где-то за деревом, не двигаться, не дышать. И вдруг опасность пройдет мимо и не заметит нас. Да. И вторая реакция, которая рождается уже когда мы видим что нет опасность не пройдет мимо это драться то есть бороться драться да, там драться насмерть кусаться биться или убегать или очень быстро убегать если мы чувствуем что наши силы недостаточны для того чтобы с ним справиться или бороться бороться значит ну все это схватка да то есть что, что делает этот механизм? Да? Он в первом варианте он нам приказал не двигаться, никак не, не проявлять себя. Во втором мы получаем в нашу кровь гигантские дозы каких-либо э, веществ и гормонов, которые необходимы в тот момент, там и тогда, в той ситуации, для того, чтобы драться, биться или убегать. То есть это и адреналин, и различные э, гормоны, которые необходимы именно для активных действий. И вот представьте, что это не хищник в лесу, это не бандит на улице, а это каждое сообщение из вайбера, мессенджера, скайпа, это каждый выпуск новостей, это каждый мем, это каждая шутка и так далее. Да, каждый раз в, на, в нас вот зарождает вот эту реакцию. Каждый раз мы пугаемся, вынуждены пугаться и думать: ой-ой-ой, а что же делать, как же выжить, как же быть, как же, как же мне преодолеть это? Еще худшие новости пришли, еще больше людей заразилось, еще больше людей умерло. Это, то есть я понимаю, что опасность увеличивается. И получается, что уровень э, не только не снижается этих веществ и гормонов в крови, он только повышается постоянно. То есть мы переходим в состояние хронического стресса которого ну, в -то, в живой -то природе нет, ни одно животное не переживает хронический стресс. Оно встретилось э, с хищником, оно встретилось с какой-то опасностью, оно там различные, даже природные какие-то катаклизмы, да, пережило его в течение какого-то периода, и потом все эти вещества разложились, распались и вышли из организма естественным путем. И все. И оно дальше опять. Оно нейтральное животное, да, и психика его нейтральная. Оно хочет спать, спит, хочет кушать, идет, кушает, хочет э, получать удовольствие от жизни, получает удовольствие от жизни. Человек, получая одну новость за другой, э, накапливает, накапливает, накапливает, накапливает в себе. Вот эти именно. Я говорю сейчас, вот вообще только про химию, да, только про химию говорю. То есть кровь продолжает, продолжает, продолжает, продолжает наполняться. Гормонами и веществами, поддерживающими этот стресс, что должен тогда вообще организм делать? Да? То есть, слушай, ну я уже выделил столько всего и опасность никак не уходит, то есть мы что, недостаточно быстро бежим, мы что, недостаточно плохо деремся, ну давай я удвою еще выброс, тогда этих веществ, ну давай как-то еще будем увеличивать, давай еще как-то будем наращивать. И почему-то уже руки начинают дрожать, и почему-то уже спать невозможно, и почему-то уже хочется, ну нет возможности сидеть на месте, да, и те люди, у которых спрашивают, что вы дома не сидите, они говорят, а мы не можем дома сидеть, потому что, ну их просто плющит и колбасит, они идут на улицу, хотя их просят не выходить на улицу, да, а дома невозможно оставаться. То, что у медиков и других людей, которые со знанием имеют э, взаимоотношения, называется стевы, «стены давят». да, вот Людям начинают давить стены. Что делать? Что же делать, если вот вы в такое состояние попали, если вас накрыло, если стены давят, если трясет и плющит, и... Я сейчас начну уже рассказывать, но сначала прочитаю ваши комментарии. Вдруг мне нужно знать, на что, на что я должен ответить. Угу. Алена, э, Алена Денисюк. Значит, как позитивно мыслить, э, когда транспорт не ходит? Э, я сейчас расскажу, то есть позитивно мыслить усилием воли придется, да, просто для, для своего здоровья, для, для своего выживания и для трезвости мысли. Давайте я тогда про трезвость еще мысли сейчас. Так, значит, Юля Чупрынина, похоже, начинаем вспоминать все навыки, которые дадут заработать. Да, начинаем, и еще много других придумаем. Транспорт не ходит еще, значит, да, про транспорт. Так, удаленка, угу. Юля, значит, выключаем мобилку, компьютер, интернет, уйти в лес. Я, ну, это такой крайний метод, да, Я не, не говорю, что необходимо отрезать все коммуникации и совсем не получать новостей. Это, ну, как бы, я не поддерживаю такую идею, есть есть оптимизм, да, а есть трезвость и позитивное мышление. Позитивное мышление и оптимизм ⁇ это разные вещи, кстати. Вот, и Алена Денисюка снова пишет, что к удаленке она была не готова, не было таких навыков. Вот, к сожалению, да, именно поэтому вы, ну, я так думаю, да, что вы в состоянии стресса сейчас находитесь. Я прекрасно понимаю, то есть если бы все было хорошо, если я знаю, что мне никуда ходить не надо, ничего покупать не надо, деньги у меня есть, то, ну, я тогда и не нервничаю, естественно. Сейчас начну рассказывать, значит, что же делать, да, я, я не спорю со стрессом, да, стресс случился, накрыло, все. Плющит и колбасит, и, и руки дрожат, и ноги дрожат, и холодильник съедается мгновенно. Да? Значит, еще один пункт. Я, может, его не назвала, может, как-то вскользь назвала, может, я забыл. Кроме того, что стресс заставляет, вот, ну, то есть мы находимся в состоянии стресса, мы впадаем в так называемый гипноз проблемы. То есть, если я постоянно думаю об этой опасности, если я постоянно думаю об этой э, напасти, если я постоянно думаю об этом об этой проблеме, если я постоянно думаю о том, э, что плохого оно мне несет, да, в том числе, то есть, если я думаю постоянно негативно, э, ну вот мы это называем гипноз проблемы, да, то есть у меня туннельное зрение образовывается, я только думаю об этом, и это тоже нужно разрушить. То есть, зачем зачем быть э, вот в таком негативном гипнозе? Нужно быть нормальным, трезвым человеком и, это и есть, да, вот, то есть паника, именно еще один, то есть паника, что я уже назвал, паника э, просто пугает, да, то есть просто начинают руки-ноги дрожать, невозможно сидеть на месте, хочется, или ходить просто кругами по квартире, или постоянно холодильник открывать, да, то есть это вот ну, такое именно проявление стресса, да. Второе, то, что я сейчас хочу сказать, да, все-таки какая бы беда не пришла, какая опасность не пришла бы, как... как Какая бы ситуация не случилась, желательно оставаться трезвым. Да? То есть, я думаю, что никто из тех, кто сейчас на связи, не скажет, что хорошая идея, я напьюсь и буду бухой, когда, пока не закончится этот кризис. Не кризис, а кто у нас? Эпидемия. Так, никто же так не хочет рассуждать. да. Поэтому нужно и из гипноза проблемы тоже выйти. Нужно и из паники тоже выйти. То есть отрезветь настолько, хотя бы Стать такими, как, какими бы мы были до этой ситуации нехорошей. Да? Может быть, нужно еще трезвее быть, еще разумнее, еще мудрее, чтобы правильно действовать. То есть нам нужен трезвый ум, нам нужны мудрые, осторожные, взвешенные решения. И в том числе здесь нет места для героизма. То есть вот такая бравада, она тоже не нужна. Да? Не нужно пугаться. И хранить себя заживо, но ну и героизм не нужен, как. Э, ну, я не буду там, не хочу приводить какие-то примеры: там кто с масками, кто нет, кто, кто без масок, это люди сами пускай решают. Я не медик, я не врач, я в этом не разбираюсь. Я хочу про панику поговорить. Значит, во-первых, меня трещит плющит, колбасит, я кружу по квартире, не могу найти себе место, постоянно ем, или там еще пью, или еще что-то делаю, какие-то неадекватные, да, компульсивные действия повторяющиеся. Не хотелось бы так жить. Да? Второе. Хотелось бы все-таки быть трезвым, выйти из гипноза проблемы, взвешенно рассуждать, осознанно понимать ситуацию и адекватно принимать адекватные решения. Да? Это второй пункт, почему желательно выйти из этого гипноза проблемы, из паники. И третий э, пункт, третий э, аргумент, третий смысл. Почему желательно выйти из состояния паники из вот этого гипноза проблемы? Потому что именно в состоянии вот этого хронического стресса иммунитет снижается. И снижается очень сильно, он значительно снижается. Есть, я понимаю, что сейчас, ну, я думаю, в наше время, да, не конкретно, во время эпидемии, вообще интернету с каждым днем доверяешь меньше и меньше, потому что под <смех> различные публикуются афоризмы да, придуманные к пословицам поговоркам дописываются окончании какие-то шизофренические и так далее то есть я понимаю что всю инф... информацию нужно фильтровать которую мы сегодня получаем да? но есть у меня такая информация что человек люди которые потерпели допустим кораблекрушение, или человек который заблудился в лесу если он не умирает за первые три дня то он э, дожидается того момента пока либо людей не найдет либо пока его спасут основная масса людей умирает в первые три дня после вот этой катастрофы то есть мы делаем вывод они умирают просто от страха У них достаточно жировых запасов чтобы они не умерли от голода от обезвоживания они тоже не умрут за три дня да то есть люди людей сковывает страх и не принимают решение умереть как бы это может быть, эзотерически чрезмерно излишне, да, это не звучало. Если бы это даже было неправдой, то такую правду нужно было бы придумать. То есть, ну, если мы тем более говорим да не о финансовом кризисе, хотя и он тоже придет, но если мы сейчас говорим о здоровье, то нам категорически нельзя паниковать, категорически нельзя находиться в состоянии э, вот этого хронического стресса. Для этого мы, я сейчас расскажу, что, что можно применять. Я сразу хочу поделиться, я сразу хочу поделиться, значит, я когда-то, значит, я из-за того, что я работаю много, работаю много с онкологическими пациентами. Из-за того, значит, я хочу поделиться с сайтом, который я всем вам рекомендую вообще полностью почитать, изучить и, и знать каждый, каждый пункт в нем, потому что там конкретно идет речь об иммунитете. Что это, как он приходит, как он уходит, как его поддержать и так далее. И вот я сейчас вам дам... Будем потихонечку делать какой-то план сегодняшней нашей встречи. Потом, когда мы закончим, да, я вам рекомендую пройти вот и изучить там вообще все, все, все, что там есть. И я уверен, что вы не пожалеете об этом. Так, хорошо. Значит, что же делать? Я надеюсь, что я вас убедил, что стресс, их хронический стресс и паника и все остальное это. Ну, это совсем не то, что нам нужно. И как же выходить? Сейчас еще раз я гляну комментарий. Я думаю, что вы, может быть, что-то новое написали. Да, Юля, антивирусная терапия. Может быть, да. Но все равно, не до потери сознания. Держите себя в руках. Хорошо, значит... Смотрите, я надеюсь, да, надеюсь, что уже я убедил, что паника не поможет, она мешает только, да. Хронический стресс не поможет, он мешает. Гипноз проблемы э, лишает возможности мысль трезво. И, в общем, ну то есть, это только усугубляет всю проблему эту, да, кроме болезней, еще вот э, неспособность мыслить трезво. Первое. Ну, не знаю, что это, как мы будем называть упражнение. Хотите упражнения, хотите метод, хотите способ, хотите техника, как хотите, так и называйте. Значит, э это тоже я узнал из э онкологических различных методик. Почему-то это сразу любому больному. Ну, то есть, э смотрите, почему я сравниваю все время с онкологией. Да, то есть онк онкология – это тяжелая болезнь, когда иммунитет очень э понижен. да, Ну, вот... Нам же нужно повысить иммунитет, чтобы бороться с этим вирусом. Или чтобы не заболеть вообще, или чтобы выздороветь быстрее и легче. Значит, первый, первое, что рекомендуют людям, которые узнали, что у них онкология, им рекомендуют такой метод. Начать э, тестировать окружающий мир. Начать в него вслушиваться, начать в него вглядываться начать в него вщупываться, вгрызаться всеми, всеми чувствами, всем набором чувств, которые нам только даны. Если вы на улице, ну сейчас видите улицы немножко ограничены, наверное, будут, да? То есть идешь по улице, наушники под запретом. Слушаешь, слушаешь, что происходит. Слушаешь, ну то есть ветер дует, не дует, деревья шелестят, не шелестят, ворона каркает или нет, собачка лает или нет. То есть вот слушаться, вглядываться, Какого цвета крыша, какого цвета дом, что на крыше, там антенны, сколько этих антенн. Если вы не можете сейчас выходить, делаем все то же самое дома. Да? То есть просто замолчав, допустим, выключив музыку, можно услышать всех соседей, можно, можно услышать всех разговоры, можно понять, кто дома, кто не дома. То есть начать вот соединяться с этим миром, начать вщупываться в него, начать прорастать в окружающий нас мир. Вот это пускай будет первая, самая простая, самая легкая техника. Тем более, если вы в состоянии стресса, вас трясет и, и колбасит. Если вас уже и так трясет и колбасит, если вы, вы уже и так стоите у окна и держитесь под оконник, начните взгляд, вглядываться в окружающие здания. Посмотрите, сколько там окон, какие они пластиковые, деревянные, какая крыша, плоская покатая, какого она цвета, сколько ворон на крыше сидит. Какие там антенны и так далее, так далее, так далее. То есть начните максимально, максимально, максимально, особенно в каком-то стрессе, вот этом приступе паническом, начните максимально узнавать э, про мир, который вас окружает. Это просто упражнение. Да, у него нет смысла. Не ждите смысла. Это упражнение успокоиться раз. И я думаю, что у него есть еще определенные определенные смыслы но это вряд ли <смех> вряд ли очень будет психологически звучать но во всяком случае знаете что я думаю что все вы знаете что бывает довольно часто когда допустим поднимаешься по лестнице или там просто два человека остановились в подъезде разговаривают и сразу раз и открывается дверь и какая-то бабушка выглядывает а кто вы что вы здесь делаете то есть как она узнала, что нужно выглянуть? То есть она под дверью стояла, она, она целый день мониторит, да, что происходит в соседних квартирах, что происходит в подъезде, она, она следит за всем. И за счет этого вообще мир держится, и земля не сходит со своей оси. Понимаете? То есть может быть именно поэтому она так долго живет, эта бабуля. Потому что она очень связана с этим миром. Вот, вот он такая более, <смех>, более если хотите, эзотерический э, фундамент этой техники. Дальше. Когда мы прослушали э, все вот эти, весь, наш, весь окружающий мир услышали, что мы делаем э, тогда, после этого? После этого мы начинаем слушаться в себя. Какая часть моего тела чувствует сейчас иначе? Рука, нога, внутри головы, внутри грудной клетки, внутри живота. А как именно она себя чувствует? А это приятное ощущение или неприятное? А что может символизировать это ощущение? Это страх и спуг, или это приятное ощущение? Или это приятное воспоминание? Или это приятная мысль о другом человеке каком-то? Я животном или о ребенке? какой формы могло бы быть это ощущение, если бы оно имело форму? Какой цвет оно могло бы иметь, если бы оно имело цвет? Какой вес оно могло бы иметь, если бы оно имело вес? Ч оно могло бы пахнуть чем-то? Да? То есть, может быть, это неприятное ощущение, это какая-то какая лужа грязная, черная. Где она находится? Она находится где-то там в животе. Она на что похожа, на нефть какую-то она похожа, пахнет она, пахнет гнилью какой-то, да. То есть вот, вот так вот на таком уровне таким образом начать прислушиваться к своим ощущениям, к своим чувствам. А где приятные ощущения? Да, а где, а где ощущение о чем-то светлом, приятном, а где ощущение, что прошла эпидемия, и все мои близкие, любимые люди живы и здоровы, и мы там, как Юля говорит, Делаем винотерапию на даче, где-то. Где такое ощущение? О, где-то, где-то ощущение в плече, в груди, как оно выглядит. Оно какое-то светлое облачко. Такое полупрозрачное, золотистое облачко. Да, вот по понятная идея. То есть, начать прислушиваться к телу. То есть, мы прислушались к миру, мы все про мир узнали. Какого он цвета, какого он запаха, какой он формы, как, как он звучит, э, и так далее. Да? Э, прислушались к себе все то же самое узнали о себе это просто упражнение пока что да вот все что пока что говорю это просто тренировка да вот упражнения с гантелями или с гирей они бессмысленны они именно для того чтобы тренировать себя так и это это, это именно трени, тренировка так. потом будем считать что третье да из, из перечисленных мной можно использовать свободное время если все равно Мысли какие-то негативные, пугающие, нужно как-то выдавить, если нужно как-то их из себя извлечь, отодвинуть, вытеснить. Прекрасный, э, прекрасная, как это, под, прекрасная возможность задуматься о том, э, зачем нужно не умирать, зачем нужно жить. То есть вот почему лично я должен не умереть, почему лично я должен выжить. В идеале, конечно, это делать с листиком бумаги и с ручкой. Пишите столько, сколько хотите писать. Это творческий процесс. То есть, почему я должен по окончании этой эпидемии быть живым-здоровым? Чем это так полезно? Для меня. Что такое я хорошего сделаю? Что я такое хорошее узнаю? Когда все закончится? Что я сделаю для других? Что я сделаю для мира? Чем полезен я планете Земля? То есть, нужно какие-то мотивации, нужно какие-то доказательства, нужны какие-то гарантии. В таких случаях, да я думаю, что каждый из нас знает, в какой-то период очень большого стресса, в период какого-то очень большого риска, в период очень большого какого-то, ну еще не горя, да но во всяком случае неприятности, люди часто дают обещ обещания либо Богу, либо себе да есть куча анекдотов про это как человек летит там с 18 этажа обещает что он пить бросит курить бросит и так далее и говорит то что ж такое 5 секунд летел столько ерунды нагорел да то есть нужно придумать вот такие обещания для себя для бога для мира для вселенной что вы сделаете что такое большое что такое значимое что такое приятное что такое вкусное хорошее долгожданное вы сделаете когда все закончится, и поэтому стоит жизнь, жить, и поэтому стоит быть здоровым, и поэтому стоит не умереть, и поэтому вы вообще нужны и полезны этому миру. Пойду на курсы, обещаю, что пойду на курсы, обещаю, что разведусь, обещаю, что женюсь, обещаю, что создам свой бизнес, то есть вот дайте, дайте обещания, запишите их, придумайте их, сгенерируйте, во-первых, да, во-вторых, запишите, составьте список того прекрасного, что наконец-то можно будет сделать, как только, как только все пойдет на убыль, как только все начнет улучшаться, как только вот эта эпидемия, кризис пройдет, и можно будет это все воплотить. Есть прекрасный метод, прекрасная техника письмо из будущего. То есть, вот она базируется на всем том, что я уже сказал, да. Написать себе письмо, к примеру, из 2023 года о том, как вы живете. Здравствуй, Максим! Я живу. Я это ты, да? Я пишу сам себе. Здравствуй, Максим. Я это ты. Я живу в 2023 году. И напишите все то прекрасное, что с вами там происходит, чего вы добились, что вы смогли что вы постигли, что вы узнали, что вы воплотили, как вы получили удовольствие, какие земные радости вы пережили и так далее. Я сразу хочу предупредить, если вы будете, я очень рекомендую это сделать, написать такое письмо, первый вариант не всегда радующий, не всегда он такой прям позитивный, светлый, и именно вы напишите действительно то, что хотели бы там. Да? В первом варианте письма, вы можете написать, что все умерли. Возможно такое. Не, не надо пугаться, не надо останавливаться. Не нужно прекращать э, написание этого письма. Напишите его до конца. Даже вам может быть будет больно, вам может быть будет неприятно. Вам может быть будет как-то там грустно, где-то в теле заболит и так далее. Напишите, потом и вы же его все равно не будете никому отправляться. Сожгите, порвите, выкиньте в унитаз, что хотите с ним сделайте. К примеру, на следующий день вы напишите второе письмо из будущего. Я вам гарантирую, что оно будет лучше. На третий день вы напишите, если сразу, да, если с первого раза у вас не получилось гениальное идеальное письмо, напишите третье, напишите четвертое, и все равно вы дойдете до такого письма из будущего, которое очень светлое, которое очень позитивное, в котором вы написали реально то, чего вы хотите, а не не хотите, да. Помните, что такое позитивное мышление, что такое негативное. То есть в нем будет написано то, что вы на самом деле хотите. Я вам очень рекомендую это делать. Это вообще просто волшебная техника. Так, что мы будем делать дальше? Смотрю комменты новых, новых нет комментариев. Хорошо. Дальше я рекомендую вам, пускай это у нас будет четвертый, метод я рекомендую всем тем, кто еще не смотрел, посмотреть фильм Полианна. Кто смотрел, люди обычно очень сильно улыбаются, когда говорят об этом фильме, когда вспоминают, потому что это очень приятный фильм, очень добрый. Его можно, можно и нужно смотреть с детьми школьного возраста. Очень классный фильм. Чем нам полезен фильм Полианна? Тем, что Главная героиня этого фильма, девочка, она использует очень интересный метод восприятия мира, восприятия информации, реагирования на эту информацию. Она на все, на все события, на всю информацию, на все новости задает вопрос, а что в этом хорошего? Как пример, она рассказывает, что мы когда-то попросили там, ну, социальную помощь, скажем так. Да? Папа мой попросил социальную помощь и попросил мне э, подарок, чтобы прислала соцслужба на рождество. Ей прислали костыли поляне. И та девушка, которая на это рассказывает, говорит, а что ж хорошего в том, что тебе прислали костыли. Она говорит, а хорошо то, что они мне не нужны. То есть на любое событие, на любые метаморфозы, на любые новости, на любые изменения в жизни мы можем придумать, что же в этом хорошего. Сломал ногу, отлично, буду лежать и читать книжки. Остался дома, отлично, давно, уже планировал изучить э, что-то новое, повысить свою квалификацию. Э, в книжке Дейла Карнеги, не, наверное, тоже вот та, которая про стресс. Как перестать беспокоиться и начать жить. Там был описан такой метод, что если вы в глубокой депрессии, а именно этот метод очень подходит сейчас, если люди не могут ходить на работу или не могут выходить из дома, взять блокнотик, взять ручку и начать обходить всю свою квартиру, весь свой дом, допустим, по часовой стрелке или против, чтобы ничего не пропустить, да, и начать записывать... Что нужно сделать, что нужно изменить, что нужно подремонтировать, что требует внимания, да, паутину, тык-тык-тык-тык-тык, в этой комнате, значит, с углов посметать, щели позаматывать, да, позамазывать, все записываем, там, тут ковер, значит, ну, да, выбить его сейчас нельзя, но пропылесосить, как минимум, зеркала в ванной протереть, и вот так, пошагово, просто, с шагом 20 сантиметров изучить всю квартиру, записать все, что можно и нужно сделать. Для того, чтобы, э, во-первых, убить время, потратить его, да, во-вторых, для того, чтобы быть занятым, и в-третьих, э, это будет очень хорошо для вашей квартиры. Так, то есть просто составить список дел, давно отложенных дел, не обязательно квартира, да, хотели позвонить многим людям и все время откладывали. Отлично созвонились со всеми связались поговорились. хотели там какие-то свои обязательства вы, выполнить там какие-то позакрывать какие-то дыры каких-то вот, лягушек посъедать в плане работы которую постоянно откладывали и так далее так далее все вы уже привязаны вы, вот, чем паниковать да, чем ходить круги наматывать по квартире чем стоять перед окном и обкусывать ногти можно делать Дела, которые раньше казались не очень приятными и которые мы откладывали на потом. Так. Дальше. Смотрю комментарий. Алена, про костыли круто. Это очень круто. Я, если мы смотрели фильм, я вам очень рекомендую посмотреть фильм Полианна. Там еще очень много событий, которыми Полианна научила правильно относиться. Так, Юля Чупрынина пишет: Окей, выбачь, но у меня нет денег. Нечем платить за еду, квартиру. Где тут найти позитив? А я не хотел бы на себя брать роль полианны и находить позитив. Я думаю, что это будет неправильно. Просто я буду неправильно делать, делать, да? Каждый человек должен найти сам для себя. В этом весь смысл. В этом вся идея. И, может быть, он не настолько очевиден. И в этом и заключается идея вот этой техники метода да, Полианна то есть если я скажу что такого хорошего в том что за квартиру платить нечем и за еду нечем рассчитываться это никак нельзя надеть на другого человека он совсем в другой ситуации да я в одной ситуации на другой ему мой ответ ему не подходит каждый человек должен для себя сам найти что хорошего если не нравится формулировка а что в этом хорошего можно использовать формулировку «а Азато. Да, вот, то есть, вот как я говорил, э, я сломал ногу, ну, как бы да, в том, что сломал ногу, нет ничего хорошего. Но зато я могу целый месяц там, находиться дома, пересмотреть все фильмы, которые давно не смотрел, перечитать все книги, которые не читал, созвониться со всеми друзьями, с кем давно не общался, и так далее, так далее, так далее. Да? То есть можно использовать слово зато, потому что реально сказать, что это хорошо, не всегда язык поворачивается. Точно так же, я, я сам вот придумал такой способ, придумал такой метод. Я его называю коллекционирование чего-то хорошего, чего-то прекрасного. Я даже у меня для этого есть такие вот... Сейчас я должен себя увидеть на экране. Я для этого купил вот такой счетчик. Мы когда на него нажимаем, он добавляет единичку, плюс один. То есть с каждым нажатием единичка. Да? То есть можно начать просто коллекционировать все то прекрасное, все то хорошее, что меня окружает, что у меня есть, что вообще в моей жизни присутствует. Просто, это же упражнение, да, мы все помним, что это упражнение, что мы это делаем специально, мы, мы собираем волю свою и делаем эти упражнения. Это не значит, что и хочется делать эти упражнения, абсолютно нет. Если бы хотелось сделать, мы бы не называли это упражнением. Если мне хочется пойти съесть пирожное, я не называю это упражнением. Упражнение это то, что не хочется делать, это то, что рутинно, это просто нужно, это нужно просто взять и сделать по распорядку, по графику и так далее. То есть... Вот следующее упражнение: начать коллекционировать все то хорошее, все. Напишите список, да, возьмите ручку бумагу. Что хорошего вокруг меня, чем я могу насладиться, что хорошего я могу сделать, чем хорошим я могу себя окружить, что хорошее я могу пережить, пока я вынуждена в данных обстоятельствах. Обстоятельствах, ну, изоляция, без, без работы, без денег и так далее. Да, ну, у каждого из нас своя ситуация. Ни в коем случае мы не можем их сравнивать. Мы, мы все попали в разную ситуацию, и м, если, ну как бы, если я буду описывать свою, она будет чем-то нивелировать чужую, ему это будет неприятно, да. С другой стороны, другой какой-то человек, глядя на мою, вообще не видит никаких проблем, да. И не считает, что, что я вообще в какой-то ситуации. Поэтому я против того, чтобы сравнивать. Каждый человек для себя должен. Я, я просто хочу вам предоставить методику. Каждый сам через нее пройдет, получит свои уроки и получит свои бонусы. Следующий способ, следующая, вернее, будем называть методика, да, следующее упражнение. Я предлагаю вспомнить всех тех людей, которых вы знаете лично. То есть вы с ними знакомы, вы знаете их имена, вы знаете, как они выглядят, вы их трогали когда-то, может быть. Какие люди интересуют? Те люди, которые когда-то пережили катастрофы, эпидемии, неизлечимые болезни, несчастные случаи, какое-то там ну, горе может быть какое-то или еще что-то. И порассуждать, а за счет чего они выжили, как они это прошли, как они это преодолели, как они это победили, как они добились успеха, как, как они это смогли сделать. Когда будет собран вот этот анализ, как они это сделали, как они за счет каких-то качеств, за счет каких-то действий, за счет там кто-то за счет денег, кто-то за счет наглости, кто-то за счет смелости, кто-то за счет э, приматы своей какой-то да чрезмерной тупости, кто-то за счет наоборот осторожности, трусости. Когда будет набран Полный пакет их и качеств, их свойств их каких-то предпочтений. Может быть, сразу можно будет что-то перенять. То есть, ага, то есть в данной ситуации нужно действовать вот как он действовал или как она. Я могу это делать отлично. Все, как бы уже жизнь облегчилась. Если они действовали за счет чего-то, чего у меня явно нет такого, да, то есть его, его доходы там, в 10 или в 100 раз превышают мои. Ее красота, в 10-100 раз превышает мою и так далее, да, там молодость э, или мудрость, наоборот, да, то есть мы равно в, в разных весовых категориях однозначно, хорошо, а за счет чего я мог бы, зная, что она за счет этого, что он смог за счет этого, эти люди смогли за счет вот такого, того, что у них есть, за счет чего я мог бы, могла бы преодолеть, пройти, прожить пройти насквозь, пронырнуть эту волну и вынырнуть там, там уже, где все у меня хорошо. Так, и последний, наверное, вот тот способ, тот метод, который, он действенный, он понятный, он явный, и которым прям сегодня, сейчас я могу поделиться, и вы можете начать его применять сегодня здесь и сейчас. Я предлагаю, как, как я в самом начале сказал, да, начать прислушиваться к телу, начать прислушиваться к себе. Хорошо это делается перед сном, уже лежа в постели, перед сном. Где в моем теле находится моя паника? Где она живет, где она обитает? Где в моем теле паника? Вот моя паника, там в правом, нижнем, значит, отделе живота, я чувствую, там какое-то какое копошение, какое-то давление. Что это такое? Это какие-то змей, которые черным клубком вот так вот копошатся. я не такие неприятные, я их так боюсь, они такие мерзкие. Отлично. И просто вот усилием воли, да, начинаем их из тела как-то, ну выдвигать, выдвигать, допустим через ноги, так выдавливаем, выдавливаем, как зубную пасту из тюбика. Выдавливаем, выдавливаем, и не там через стопы этот клубок змей вышел и, допустим, его отправляем в землю, в почву куда-то, да, на удобрение они пошли, а может они жить хотят в земле на травке это их вопрос Вы, выдавили выдавили выдавили их из тела и вот ощутили что все ушло ушел этот страх ушла эта паника ушли эти змей копошащиеся куда-то отправили их из тела вниз на улицу дальше что я хочу ощущать место паники я хочу ощущать, ощущать какую-то легкость какую-то Какую-то ясность, да, какую-то трезвость, какое-то хорошее праздничное повышенное настроение и так далее. В моем теле хоть где-то есть оно такое, Ну, может быть вы настолько напуганы, что не ощущаете это. Хорошо, когда оно так... было такое у меня ощущение? когда -то... О, было такое ощущение, вот мы были на море, мы там с горки катались на этих на бубликах, это так было весело, так было... Приятно, так было интересно, так, такая вот беззаботность была, такое праздничное настроение. Отлично. Где, где в теле оно содержится? Ой, я чувствую, что это там левая, левая, часть, левая половина головы, к примеру, да. Как что оно там выглядит? Ну, оно вот так и выглядит, как вот эти бублики, на которых мы съезжали с горки. Отлично. Наполняй все свое тело вот этими резиновыми бубликами, на которых ты съезжаешь, вот можешь даже свою фигуру видеть на этом бублике, она съезжает значит с горки, и вот наполни все у себя, заполняешь голову, заполняешь шею, заполняешь плечи, заполняешь грудь, живот, заполняешь ноги, все тело состоит из, э, из, вот, из максимов, которые съезжают э, с горки на вот этих надувных бубликах, совсем другое ощущение, не так ли? И вот в этом состоянии уже и проваливаетесь в сон. То есть наслаждайтесь этим новым созданным состоянием и потихонечку-потихонечку отходите к сну. По идее можно то же самое повторить с утра. Да? Обычно, обычно вот почему все самоубийства происходят рано утром на рассвете, с 3 до 5 утра. Потому что человек просыпается, он вроде как спал и, и забыл о своих бедах на несколько часов, проснулся и вдруг все заново осознал. И начинается вот такая паника, начинается одолевать страх. Поэтому с утра точно такую же процедуру проводим. Избавляемся от, от панического страха, который именно гипнотизирует, который сковывает, который околдовывает, убираем его. И точно так же наполняем чем-то приятным, чем-то трезвым, веселым, хорошим. Да? То есть зачем это нам? Просто для того, чтобы оставаться в течение дня трезвым, чтобы. В условиях эпидемии, в условиях кризиса, в условиях вируса, который вокруг меня летает, я, я не спорю с этим, я не отрицаю его, да, но я не в состоянии паники, гормональный фон мой нормальный, это значит уже, что иммунная система лучше работает, да, она не угнетенная стрессом, а она может наоборот простимулированная хорошим настроением, веселым, радостным настроением. То есть иммунную систему поднимаю я, да, это меня защищает уже от эпидемии, от вируса. Если я снижаю свою иммунную систему, значит я более подвержен. То есть я может переболею в более легкой форме, если я в хорошем, веселом настроении. Плюс я могу мыслить, плюс я могу э, делать нормальные повседневные дела, а не стоять там где-то за стену, держаться и бояться. Да, понимаете? То есть э, очень много плюсов у настроения хорошего, радостного, веселого, трезвого и позитивных мыслях. Да, то есть, чего я хочу, как я буду жить, когда это все пройдет, что я буду хорошего делать, как я, куда я свои силы направлю. И совсем плохие шансы у человека, который рассуждает постоянно, что мы все умрем и, и все, и на этом жизнь заканчивается. Ну да, то есть, иммунная система угнетается, мыслей нет, да, то есть, вот как, как бы защищаться не хочется. Ну, берешь белую простыню и потихонечку на кладбище ползешь. Это, ну, это не тот выбор, да, я думаю, что для тех, кто сегодня здесь собрался на этой встрече. Это как раз не, не, не ваш выбор. Вот, Поэтому, смотрите, я что хотел сегодня рассказать, да, что я мог сегодня рассказать, что я вот придумал и, и хотел поделиться методикой и само восприятие, и все остальное, я рассказал. Сейчас еще раз читаю ваши комментарии. Пишите еще, да, там, задавайте вопросы. или что вы хотите, поспорьте с чем-то, да, я, может, что-то невнятно сказал, может, я с удовольствием объясню еще раз. Я пока сейчас напишу вот именно списочек этот, набросаю. Все то, что я проговорил, именно вот здесь на экране мы превратим это в резюме нашей сегодняшней встречи. Так, значит, рекомендую всем, да, зайти на, на сайт OnkoPсихолог.com.ua. И прочитать все все изучить полностью от и до все статьи он не такой большой и там абсолютно четко описано понятно да чем стресс плох и как он ведет к заболеваниям и как наоборот исцеляет хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь так дальше значит зайти на сайт да что хотел еще сказать стресс угнетает иммунную Да лишает лишает способности мыслить трезво, не трезво пускай мысль так понять про что речь так поэтому все таки желательно прибегнуть к этим всем методикам значит сами сами методики тестируем внешний мир Смотрим, слушаем. Так... Дальше что хотелось сказать. Вслушиваемся в ощущения тела. Да? Анализируем все эти ощущения, как, которые в нем э, присутствуют. дальше что мы делаем нужно придумать зачем нужно жить и не умереть и быть здоровым написать письмо из будущего самому себе Той хорошей жизни в которой я живу вот в этом будущем да дальше значит дать себе да дать себе обещание дать себе и миру обещание вот, вот так, да, дать себе и миру обещание о том, какие такие замечательные, хорошие дела я сделаю. Когда я вы, ну, вот не заболею, выздоровлю, выживу, хорошо пройду весь этот период опасный. И, конечно, воплощать, да, то есть не только дать обещание, но и начать воплощать это. Тут же, тут же начинаем воплощать. Следующая фильм Пуляна уже есть чем заняться дома посмотреть и э, начать ее методом действовать, то есть э, что хорошего в любом событии. хорошего тестировать все события на то что хорошего или а зато зато слитно или раздельно я забыл так восьмой пункт коллекционировать Прекрасная вокруг меня это то, где я счетчик показывал, да? То есть введите список, подсчитывайте. Нет необходимости, ну, то есть, как хотите, как вам удобно. Нет необходимости в списке э, записанном с одной стороны. С другой стороны, если вы хотите это знать и помнить, почему бы и нет. Так, и девятое у нас, что было? Замена в теле страха и паники приятными ощущениями и мыслями. К примеру, перед сном. Вот смотрите, мне кажется, что прекрасная вся вот эта методика, и действительно действенная, и на самом деле, ну то есть настолько, настолько легкая, да, настолько легко воплощаемая, настолько сегодня здесь, сейчас это можно сделать. Не нужно идти к психологу, не нужно платить деньги, не нужно ничего. Нужно захотеть. Захотеть и, и, и сделать, начать и сделать. То есть это очень легкое решение для борьбы с паникой. Опять же, я на связи. Всегда можно, если вы что-то не поняли, написать, спросить. Я думаю, что эфир это будет не, не первый и последний. Будем, давайте будем регулярно. Я могу есть еще чем поделиться всегда. Да, поэтому какие-то техники не работают, какие-то приелись, какие-то там не слишком непонятные или еще что-то. Отлично, будем следующее придумать и, и воплощать. Это, я думаю, что это не проблема. Хотел чуть-чуть увеличить, чтобы немножко побольше. что-то не получается. Чтобы вам было лучше. О, вот так я думаю, да? Вот так видно на экране. Так, читаю комменты, если есть новые. Так, да, значит, Алена пишет про костыли круто. Да, <гум> Юля, так. Значит, Анастасия пишет, благодарю. А можно список так по пунктам выложить на страничке? А выложим еще и на страничке, не вопрос перепишу отсюда, да и сделаю или скриншот сделаю, сделаем было интересно и познавательно спасибо, спасибо Анастасия мне тоже очень приятно что было много сегодня людей и информация надеюсь пригодится может быть даже вы там с кем-то поделитесь видео это будет ну естественно здесь на страничке в доступе можете сами пользоваться, можете передавать кому-то, можете поделиться и Думаю, что в следующий раз еще что-то такое действенное, полезное сюда добавим. Ну что, ребята, я поделился всем, чем хотел. Да, Хотите о чем-то еще поговорить, хотите поделиться, хотите спросить, хотите покритиковать, пишите. Вот на этом будем считать, что официальная часть закончена. Всем здоровья. Всем хорошего психоэмоционального состояния. И всем официальное до свидания. Я на связи еще побуду. Вдруг кто-то что-то напишет, я смогу ответить. Я думаю, что некоторые вот ваши вопросы, да, они были. Мы их можем использовать в следующий раз. Вот Алена задала несколько таких, да, которые, может быть, не очень были именно по теме сегодняшней встречи, но я обязательно отвечу в следующий раз. Может, через день как-то будем делать, да. То есть я понимаю, что пока что ситуация будет только усугубляться, и поэтому. В любом случае, нужна какая-то информация, помощь. Привет, Наташа. Мы уже закончили. Я здесь просто сейчас вот изучаю комментарии и на что-то отвечаю. Будет запись, можно будет ее посмотреть. И плюс, я думаю, что в ближайшее время, через день, через два, мы повторим. Может, какая-то улучшенная версия этого будет или какая-то расширенная продвинутая или следующие шаги вот я заметил действительно алена спросила как как позитивно относиться к тому что ты попал в эту ситуацию что ну транспорт не ходит работы значит лишена следовательно заработка лишена и на руках ребенок инвалид к этой ситуации нельзя позитивно относиться то есть наша задача не ну не создать какие-то розовые очки да не обмануть себя не, не нужно притворяться, придуриваться, что это хорошо, что хорошо, что я без денег. Нет, конечно, нет. Конечно, нет, это плохо. И именно будучи в трезвом состоянии, можно придумать пути решения этого. Я не хотел бы ничего подсказывать, не хотел бы давать советов. Потому что ну, у вас ваша жизнь, у меня моя, да, ваши мои какие-то даже слова, советы могут вас задеть, оскорбить, поранить. Но. Именно э, смирившись с этим, да, то есть да, да, да, я дома, да, я без транспорта, да, я без денег, да, я с ребенком, которому нужен уход. Приняв это, именно отсюда могут родиться какие-то действия, которые раньше вам были, ну как сказать, не, недоступны, не неподвластны. Вы раньше бы так никогда не поступили. Для вас это было закрыто раньше. Но именно будучи в позитивном настроении, в позитивном мышлении, думая, хорошо... Не в негативном, да, а все, мы умрем, мы все умрем и, и, и сдохнем с голоду. Это негативное мышление, да, в позитивном. Как я могу решить эту ситуацию, как я могу выйти из этой ситуации, как я могу э, пройти этот путь, да, будучи вот без транспорта, без денег и с, и с ребенком, которому нужен уход. Вот именно отсюда могут родиться ваши пути, ваши какие-то идеи. Именно вот так вы их найдете. То есть мы принимаем ситуацию, мы ее не отвергаем и не закрываем на нее глаза, мы не притворяемся, что это не так. Да, это так. Как э, выйти из этого? Что, что хорошего меня окружает в этой ситуации, да? Что, или через, через зато, да, через зато, а зато вот там что-то. И вы найдете. Я, я, я повторяю, да, я не хотел подавать советы, это очень неблагодарное дело. Если бы мы с вами работали один на один, да, мы вместе бы нашли решение. Я вам не хочу давать свое решение, оно вам ну, мне нужно. Мои, мои подсказки. Вы найдите сами свои. И я думаю, что мы вот на, на следующем эфире тоже коснемся этого, потому что ну, будет еще более ситуация такая, что нужны решения, нужны советы, нужны готовые готовые методы как выходить из каких-то либо ситуаций но их нет их нет готовых не думаю что кто-то из нас вот но ну, из, из моих ровесников да, из тех людей которые живут со мной одновременно кто-то пребывал уже в таких ситуациях но я не помню поэтому готовых решений нет можно как я и говорил да, одна из методик узнать как другие люди это сделали за счет чего кстати, я, по-моему, это записал, да? Забыл, забыл написать. Другие люди, как этого добились. Сейчас я допишу. Как это сделали другие люди. Как это сделали другие люди. Так, как это сделали другие люди, какой то у нас был пункт предпоследний, да? Значит, это у нас не 9, а 10 для ровного счета Тут будет 9 как это сделали и как могу сделать я как или за счет чего вот ну что я вижу что мы друг друга все поняли я вам рекомендую попробовать все то, что мы сегодня придумали здесь, все то, что мы сгенерировали. И будет очень здорово, если в следующий раз вы поделитесь а что, у вас, что у вас получилось, что вы смогли, что у вас вышло хорошо, что не получилось, что не смогли. И тогда мы может быть тоже что-то там модифицируем, модернизируем и придумаем какие-то другие способы решения конкретно может быть ваших проблем. То есть для того, чтобы было о чем говорить в следующий раз, попробуйте сделать это. В принципе, вот того набора, что, что мы сегодня обсудили здесь, его предостаточно, предостаточно для состояния спокойствия, для состояния трезвости, для состояния мудрости и позитивного мышления, которое приведет не к болезни, а к здоровью. На этом, наверное, будем прощаться. Всем хорошего еще раз. Будьте здоровы. И до следующей встречи.